Привет, пацаны! Короче, решил себе поставить на свою калибрика м 300 вот такую ремудочку. Так она будет стоять, потому что с ней будет более удобней, более эффективней. Да и вообще намного лучше. Ты затянул сразу раз и замотал. Не надо там лезть до кольца, привязывать к кольцу. И делать это буду с помощью фена вот таким макаром разогреваем эту ленту как-то вот так пока главное не передержать и начинаем потихонечку отживать хорошо ничего практически не остается меряем нашу ремутку вот. от края ролика и аж сюда Сейчас вот покуда нам нужно его отклеить и оторвать. Поехали. Ничего здесь сложного нету. Очень простого как грели и оно идет вот. опять мерим и видим что хватает отлично сейчас сделаю контур нарисую не буду клеить. Ручкой приложил, ручкой нарисовал контур. Я не вырезал никакие бумажки, не делал там шаблоны, это все ерунда. Приложил, обрисовал. Сейчас нанесу клей, дам подсохнуть, потом еще один слой клея. То бишь как обычно, два слоя клея, нагреваем и приклеим. Брал я четко по центру, здесь вот две полоски такие идут так посмотрели на ролик так поехали клеить так пацаны, короче обезжирил я ацетоном здесь нанес первый слой и мутку обезжирил тоже нанес первый слой скажу одно, что сильно хорошо мажьте края да и не только края все и не жалейте клея потому что жадный дважды платит сейчас первый слой уже подсох нанесу второй слой точно так же дам подсохнуть начну разогревать и клеить поехали итак пацаны попросил супругу помочь бы снимать неудобно одному да, значит по аспиритам обезжирил Два раза клеем нанес. Клей. Магазин капитана такой предоставляет, Лодка. Обалденный клей. Спасибо, магазин, как там. Контур нарисовал ручкой. Не вырезал я э, из бумаги контур. Э, может кто-то скажет ручкой, будет видно. Фигня это все. Вот эта ручка, паста вытирается, и ничего не видно. Нагреваю это все дело. Только Нагреваю так, чтобы не перегреть. Разогреваю клей. Также разогреваю клей на самой ремушке. Нужно помазывать всю плоскость, не жалея клея, парни. Да видно, что ты такими берется белыми пузырьками. рисовала на стрелка. Да, и так правильно. хорошо закатывайте края тебя не держались вот так парни раздавил края выгнал воздух со всего этого теперь приложил был до края вот обрезал клей нанесенный сейчас разогрею приклею Будет наша ремонтка установлена. Главное не передержать, чтобы не было большого бубух, то есть взрыва от лодки. Вот. Также на края выгоняю воздух. Готово. Сейчас немножко подстынет. Я покажу, как будет выглядеть якорь. В общем, парни, вот оконцовка работы. Стоит ремуточка. Вот так вот, вот стоит у меня якорь. Натянутый через ролик. И намотан на ремутки. Здесь кольцо будет привязан это у меня пока не стропа временно стоит, парашютная стропа, она 120 килограмм на разрыв выдерживает, вот, ну и приобретал я эту ремонтку в магазине Капитан, Капитан Юэй, смешная цена на нее, конечно, если кто-то хочет приобрести и установить себе, звоните в магазин Капитан, все, кто э, скажет, что является моим подписчиком, всем будет скидка. Так, пацаны, удачи вам. Не хвостание чешуи.